Здравствуйте, меня зовут Кананыхина Инна, и в этой видеопрезентации я хочу ответить на часто задаваемые вопросы по учебной программе, которую я писала для Бини. То есть наш сегодняшний видеоурок будет посвящен тому, что есть определенные вопросы, и, соответственно, я на них даю ответ. Ну что, давайте начнем. Первый вопрос. В чем особенности программы и чем она отличается от стандартных программ? Но ну, на самом деле, конечно же, любая учебная программа написана с учетом возрастных особенностей детей. Но хотела бы обратить ваше внимание, что наша учебная программа написана не только на основе возрастных особенностей детей, но и с учетом сензитивных периодов. Что такое сензитивный периоды? Это благоприятные периоды для развития или усвоения того или иного знания, умения или навыка. Например есть сензитивный период интереса детей к мелким предметам. И этот сензитивный период развития мелкомоторики приходится на дошкольный возраст, ранний а дошкольный возраст, например, деток от года до трех лет. И если это знать, соответственно, в программе это отображено да, развитие моторики, вот, а сенсорное развитие, которое позволяет детям развивать речь. Этот э период природой задуман не случайно, потому что это напрямую связано с речевым развитием детей. И вот если, вы, если строить учебную программу таким образом, то, соответственно, развитие детей будет более гармоничным. А если мы берем стандартные программы, то вы не найдете для детишек младшего возраста, чтобы были такие категории, как развитие моторики, в частности, умение манипулировать маленькими предметами, а даже есть где-то ограничения, и стоит возраст. Возрастной ценс а, только с трех лет, хотя, видите, синдитивный период интересы к мелким предметам приходится намного раньше. Второе. Полностью закрывает все потребности ребенка в развитии на каждом возрастном этапе. Ну, это называется гармоничное развитие. В гармоничное развитие, напомню, у нас входит не только интеллектуальное развитие, но и физическое, здоровье, сберегающие принципы, и, соответственно, психологическое здоровье, то есть психика ребенка. И я как детский психолог постаралась составить программу и дополнить ее теми предметами, которые бы гармонично развивали детей, не только интеллектуально, но и... Большой конус на физическое развитие. Вот у нас есть утренняя гимнастика и гимнастика в кроватках. А у нас есть подвижные игры на прогулке. Вот. А если говорить про психологическое направление, это... Например, психоэмоциональная разгрузка, это эмоциональный интеллект в старшей группе, это чтение сказок, сказка арт терапии, арт-терапия, все это здоровье сберегающее, технологии и, соответственно, психическое здоровье наших воспитанников. Дальше. Выстроена таким образом, что у детей формируется целостная картинка окружающего мира, получаемых знаний и навыков, а не поверхностные разрозненные знания, умения и навыки. В чем заключается э, суть программы? В том, что дети э, получают знания последовательно, Достаточно стабильно вот, с пониманием а, и усвоением, а, с повторением пройденного материала. И это позволяет, соответственно, а, усваивать их намного прочнее, чем, а, например, разрозненные знания. То есть тематика продумана от начала до конца, чтобы вы понимали а, в течение всего учебного года. И это самый важный пункт. Вот как вы продумаете тематику, от этого и будет зависеть, ну там цели и задачи, соответственно, определенных усвоений знаний, от этого и будет зависеть развитие вашего ребенка, потому что умение преподавать... Это хорошее умение, но необходимо еще видеть перспективы. Вот здесь наша учебная программа полностью этот пункт закрывает. Вам не надо задумываться о том, что же я должен в перспективе получить. Вам нужно просто качественно преподавать определенные дисциплины и предметы, а именно вот эту продуманность тематическую, учебную, календарно-тематическую уже mm -hmm. сделала я, придумала я, вот, и, соответственно, она идет по определенным принципам, которые мы дальше обсудим. А поверхностными я называю те знания, когда сегодня мы изучили, не знаю, геометрические фигуры, завтра вроде у нас интересная тема, тема одежды, послезавтра мы изучаем там цвета, но это не взаимосвязанные, или если не будет взаимосвязи между этими темами, это будут темы для детей, соответственно, разрозненные, потому что у малышей нет целостной картинки мира, у дошкольников я имею в виду. Вот поэтому их пазл складывается последовательно и постепенно, не забывайте об этом. Составлено а, с опережением и возможностью варьировать обучение детей в зависимости от их уровня развития. Ну, с опережением это действительно так. А, там у нас будет с вами вопрос какие обязательные есть предметы да, по тому или иному возрасту, какие не обязательные, как раз для опережения, скажем так. Вот поэтому точно могу сказать, как практикующий детский психолог, sorry, педагог, что программа включает все большое количество предметов, дисциплин. И сделана таким образом, что если а, детки будут ее проходить, то они будут очень хорошо развиты для своей возрастной категории. Есть стандарты то есть те дисциплины, которые необходимы, например, проводятся в госсаду, все остальное, например, детки получают а, вне стен детского сада, ходят там сады, ходят там на дополнительные какие-то образовательные а, кружки. Вот наша программа полностью, все категории закрывает, поэтому это большой ее плюс, вот, и... Конечно, так как она составлена с учетом этих синдитивных периодов, с учетом современных детей, то, конечно, найдется опережение. Потому что сейчас дети показывают лучшую результативность. И если мы возьмем программу обычного стандартного детского сада, где в средней группе проходит круг-квадрат-треугольник, то мы с вами уже это все проходим в младшей группе. Ну и есть возможность варьировать, например, да, у нас есть с вами две младшие группы: первая младшая и вторая младшая группа планирования. Вот вы можете подобрать по уровню развития ваших воспитанников. Если детки действительно умники, сообразительные, вот говорящие, вот, развитые, то можно сразу взять а, программу. Второй младшей группы, потому что там идет уже усложнение. Вот. А если вы видите, что а, у детишек еще развитие речи да, хромает, вот, а, есть какие-то пробелы в знаниях, то, конечно, лучше взять программу попроще, программу первой младшей группы и, соответственно, а, усвоить какие-то а, важные базовые знания. Следующий пункт содержит в себе психологическое сопровождение воспитанником элементы прогрессивных международных методик, вот, таких как Монтасори, педагогика, проектная деятельность, практика, ориентированная деятельность детей, с тем подход. Сейчас подробно об этом расскажу. Итак, так как я мантассорий-педагог, то вы можете смело говорить, что действительно программа основана на основных а, принципах Монтезори-педагогики. Сразу могу сказать, что а, на нынешний момент Монтезори-педагогика, Монтезори-сады а, возглавляют список самых популярных, хоть это и Запад, Европа, это Америка. Вот, а, если говорить, например, про одну из лучших систем образования, это а, в топе. В тройке да, или в пятерке лидеров. есть такое понятие, как финская система. И вот финская система образования как раз основана на первой ступеньке детсадовской. Это Монтессори сады. Поэтому как а, опытный сертифицированный Монтессори педагог, соответственно, я это тоже внедрила в нашу программу. Дальше. У нас есть а, такое понятие проектной деятельности. Она прослеживается на протяжении всего а, возрастного этапа и взросления наших воспитанников, начиная от самых младших детишек и самых старших. Дальше я, у нас будет такой вопрос по проектной деятельности, я а, более подробно про нее расскажу. Но чтобы вы понимали, проектная деятельность на данный момент является must-have, то есть это то, что актуально в международном образовании. Умение а, не просто добывать свои знания, а знать, как это делать, умение презентовать, умение их, соответственно, интерпретировать в какой-то свой творческий процесс. Вот. И мы это, соответственно, начинаем уже с ступеньки детского сада. Практика ориентированная деятельность детей. То есть важно детям давать не только теоретические знания, но и внедрять их в практические знания. Поэтому не случайно у нас в программе окружающий мир напрямую связан с творчеством. То есть все, что мы узнаем на окружающем мире, мы что делаем? Мы закрепляем это знание через творчество. Если мы с вами изучали круг, то мы взяли этот круг, нарисовали, слепили, покатали, не знаю, там сделали какую-то поделку из геометрических фигур. Вот, нарисовали солнышко, тем самым мы закрепили полученные знания на каком-то развивающем занятии и плюс интегрировали его через творчество. Это, кстати, и отвечает вот этому международному с подходу, когда а, дисциплины дополняют друг друга. Ну, например, не знаю, математика и арт-дисциплины. Это вот, если говорить про университеты уже, здесь то же самое. А если мы изучаем, например, Цвета мы их не случайно изучаем осенью, потому что время года осени это широкая такая палитра цветов. И, соответственно, в развивающем занятии мы изучаем цвета, в окружающем мире мы изучаем осень, да, и как она там, соответственно, в цветовой гамме в том числе выражается. И, соответственно, в творчестве мы что, да, правильно подбираем цвета определенно, осенние, учимся их смешивать и так далее. Вот это все в такие междисциплинарных взаимосвязи, которые помогают более прочно усвоить определенные знания, умения или навык. Так, при выполнении программы полностью от начала до конца каждый воспитанник будет готов к школе на хорошем уровне. Да, это я могу гарантировать, если а, вы будете обучать воспитанников, например, с младшей группы, да, ну или там со средней группы, и они станут вашими выпускниками вашего детского сада. Вот, они а, покажут хороший уровень, хороший уверенный средний или я думаю что выше среднего, или высокий. Почему я это говорю? Потому что сама действующий педагог, действующий психолог, я занимаюсь тем, что диагностирую детей перед школой, готовлю к школе, зная современные стандарты а, при обучении в наших школах. И мало того, я знаю стандарты не только наших российских школ, но и международных вузов, поэтому а, постаралась в программе воплотить все а, те прогрессивные, взгляды педагогические вот чтобы наши детки с вами которые будут учиться в наших детских садах и воспитываться они были конкурентоспособны поэтому выполняя учебную программу, вы точно делаете благое дело готовите детей к новой возрастной ступеньке это к школе и будете уверены, что это будут хорошие ученики в будущем Ну и плюс решайте проблему того, что вы, родителям не надо водить на дополнительные какие- то дисциплины, если это не танцы, там не еще какие-то там интересные вещи там театральные студии и тому подобное с точки зрения интеллектуального, физического развития полностью программа заключает закрывает все потребности детей так как какие основные принципы построения программы это тоже такой вопрос у нас был такой вопрос может быть и от родителей как от клиентов поэтому давайте его обсудим первое это принцип соответствия возрастным особенностям детей их интеллектуальным, физическим, психологическим потребностям. Как я уже сказала, что любая учебная программа, она основана на возрастных особенностях. Но наша еще отличается тем, что мы включаем сюда сензитивные периоды развития, а, то есть благоприятные периоды развития для того или иного умения, знания или навыка. Вот. Ну и, конечно же, мы ориентируемся на их а, психологические потребности. А, вот. Чаще всего программы а, отличаются тем, что только делается уклон на интеллект. Вот. И физическое обязательно, это в детских садах есть, но вот, к сожалению, вот именно эта психологическая потребность, там, потребность в игре, потребность психоэмоциональной разгрузки, потребность в изучении эмоций, как эмоциональный интеллект в старшей группе, к сожалению, это остается или на бумаге, или вообще не отображено в других учебных программах. Поэтому в нашей учебной программе этому уделено большое Внимание, я считаю, в совокупности, оно не, не только дополнит, но и, соответственно, поможет деткам да, в их, не только интеллектуальном, но и в таком, скажем так, личностном росте, что немаловажно, потому что этот пункт тоже есть в подготовке к школе. Ребенок должен быть готов не только интеллектуально, но и физически, и психологически. И не забываем, что наша с вами работа в детском саду подготовить ребенка к новому возрастному этапу. Следующий принцип – принцип от простого к сложному или от если вам больше нравится, от частного к общему. Это основной принцип монте педагогики. Он а, прям леет мотивом прослеживаться по всей учебной программе. И вся учебная программа настроена таким образом, и построена таким образом, что мы изучаем что-то простое, причем есть определенные а, методики да, преподавания в различных предметах и есть базовые педагогические знания. Ну, например, сейчас приведу пример, есть а, понимание, что когда дети изучают геометрические фигуры, первая геометрическая фигура, с которой они должны познакомиться, это круг. Вот, самые базовые фигуры, да, первые три, которые мы изучаем, это круг, квадрат, треугольник. Для чего это нужно, чтобы круг, во-первых, психологически больше нравится детям без углов, потом мы сравним круг с квадратом а потом считаем уголки у треугольника, сравниваем, чем треугольник отличается от квадрата и так далее. Есть возрастные особенности и рекомендации, какие следующие геометрические фигуры и так далее, там подобное. Вот с учетом вот этих всех... Рекомендации, методик преподавания моих практических знаний, как Монтесори, педагог, педагога и детского психолога, вот программа учебная продумана от и до. И здесь не нужно, скажем так, ее чем-то дополнять, что-то придумывать там новый велосипед. Вот, если вы будете ее соблюдать, то первое у вас это все будет от простого к сложному, как и должно быть в дидактике, вот, а второй момент, соответственно, не надо ломать голову, что зачем должно следовать, это уже сделано за вас, вот, поэтому этот принцип вы тоже можете называть родителям, что у нас программа от простого к сложному, то есть мы начинаем, грубо говоря, изучать в математике единицы, а потом переходим к изучению десятков, а потом вводим понятия не знаю, сотен и тысячу. Принцип естественного развития с опорой на окружающую действительность. Но это основной принцип дидактики, то есть методики обучения. Ребенку необходимо давать те знания, которые отображает нашу действительность. Ну, например, если у нас с вами за окном а, зима, то мы с вами а, должны изучать именно это время года и никакое иное. А, с точки зрения усвоения знаний, да, ребенку а, надо подкреплять получаемые знания то, что он видит в окружающей среде. Если мы, у нас зима, значит, мы изучаем свойства снега, свойства воды, не знаю, там, стихию воды, если это старший до, дошкольный возраст. В общем, вся тема она связана с окружающей действительностью. Здесь у вас тоже в календарно-тематическом планировании составлено и продумано таким образом, чтобы этот принцип четко прослеживался. Дальше принцип интегрированной деятельности, теория и практика на самом деле для любого человека, не только для ребенка, важно не просто получать новые знания, умения, навыки, но и воплощать их в жизнь, то есть чтобы находить им практическое применение. Наш мозг так устроен, что если мы получили какое-то знание, но оно нам не нужно, значит, оно у нас откладывается в долгий ящичек и вполне возможно не будет вспоминаться и применяться. Но если вы хотите, чтобы это новое знание или навык хорошо у вас освоился, то необходимо именно практическое применение, а, применять его на практике. Грубо говоря, если вы научили шить, то надо хоть раз шить, а может быть даже парочку шить, раз скатерть, не знаю, салфетку, платочек, чтобы вы не просто в теории. Помнили, как надо заправлять машинку, да, как надо строчить, как вставлять нитки туда, как завязывать узелки и тому подобное. Но и чтобы вы на практике это применили и запомнили, это не только мозг, но и руки. Вот, потому что напрямую это. Все взаимосвязано здесь, то же самое. У нас а, есть взаимосвязь, например, окружающего мира и творчества, и это не случайно, то, что ребенок изучает тот же цвет, например, зеленый, находя зеленый предмет, и потом в творчестве рисует все зеленые предметы или зеленую лужайку и тем самым закрепляет на практике полученные знания. Принцип дидактической цикличности с целью прочного усвоения знаний, новое знание, то есть это алгоритм, да, ребенок получает новое знание, а потом он его усваивает, потом происходит закрепление этого знания, внедрение в практику, вот о чем мы с вами говорили, на основе уже полученных знаний, усвоения новых и так далее. То есть мы к тому, что уже получили знания, добавляем новое, новое, новое, и вот это как раз работает у нас тоже. Принцип от простого к сложному. Как снежный ком у нас добавляется, да, и к концу мы приходим к очень чему-то глобальному и сложному. А, почему именно цикличность, это я так назвала? Потому что вот эта цикличность позволяет детям лучше усваивать а, знания, да, любые новые знания, цикличность позволяет усваивать. Если вы сегодня, грубо говоря, приведу вам пример, сказали, что это кружочек, а завтра вы это не повторите, или даже в течение там, двух первых недель не будет повторять, а может даже в течение месяца, то кто-то из детей, конечно, запомнит, что это круг, вот. а кто-то сегодня запомнит, а завтра вам уже не скажет, что это геометрическая фигура называется круг. Вот это называется поверхностность, усвоение знаний, когда что-то запомнил, что-то не запомнил. Дидактическая цикличность, вот как раз для этого нужна, чтобы ребенок при любых условиях, когда ему покажешь эту фигуру, сразу четко на автомате, как мы с вами, взрослые люди, сказали, это круг. Вот, вот мы его запомнили благодаря тому, что мы на протяжении всей своей взрослой жизни часто встречали эту геометрическую фигуру, знаем, как она выглядит, знаем ее отличие, потому что мы проходили и в детском саду, и в школе ее, и, и в, знаем практическое применение в обычной повседневной жизни. Вот, Поэтому у нас это уже получается на автомате. У детей немножечко по-другому. Психика настроена, потому что для них это первичные знания, и для их прочного усвоения им нужно немножечко больше времени. Почему в программе тема повторяется изучается длительный период? Ну, вот это как раз а, касаемо того, что мы сейчас с вами обсуждали, а, цикличности. Да? А, Во-первых, это возрастные особенности детей. Сразу могу сказать, как детский психолог. Иногда нам с вами кажется, что очень... А, уже мы устали рассказывать одно и то же стихотворение, одну и ту же пальчику в гимнастику, петь одни и те же песенки. Но это мы с вами, потому что мы уже взрослые люди, мы прошли все этапы развития, и для нас действительно может быть какая-то тема уже скучноватая, ну, хотя бы уже потому, что она для нас не в новинку. Вот. И мало того, мы ее проходим с другими детьми, с разными детьми из года в год. Но как устроена психика малышей, в частности дошкольников? Они не случайно любят вот этот вот э, какую-то. Момент у них есть педантичности, консерватизма, да, вот алгоритма определенного, который надо соблюдать. Это заложено самой природой, чтобы дети лучше усваивали новые знания для них, новые умения, новые навыки. И как у них происходит усвоение? Сначала вы начинаете пальчику гимнастику рассказывать, они вполне возможно вообще ее игнорируют, им неинтересно, или не могут сказать я не хочу. Потом они начинают проявлять интерес к этому стихотворению начинают что-то повторять, а потом они, например, просто начинают или говорить, но не показывают пальчиками, да, или наоборот показывают, но еще пока не рассказывают словами, и завершающий этап, когда они полностью усвоят, они уже могут пальчику, гимнастику и показать, и рассказать словесно. Это вызывает у них восторг, и начинается период, когда они вас просят все снова, снова и снова ее повторить. Вот это как раз работает принцип цикличности и, соответственно, отображение возрастных особенностей детей, когда им нравится одна и та же сказка им нравятся одни и тоже игры и так далее, и тому подобное. Это не говорит о том, что не надо внедрять что-то новое, да? вот. но это говорит о том, что на данный момент у ребенка есть потребность интеллектуальная, психологическая в отработке того или иного навыка или умения, так устроена детская психика. Поэтому обратите на это внимание, и то, что нам, взрослым, может казаться, что это неинтересно, это затянуто, это не актуально на самом деле, с точки зрения детской психологии, это закономерно. Во-вторых, это принцип дидактики. Ну, мы с вами уже это тоже проходили, что этот принцип заложен во всех обучающих программах, ну он, по крайней мере, должен быть заложен. В-третьих, это гарант прочного, полноценного усвоения знаний, умений и навыков. Ну, это мы уже тоже с вами обсудили, что как раз для того, чтобы что-то усвоить, ребенку нужен более длительный, а, длительный период времени. Если а, этот будет период кратковременный, то знания вполне возможно усвоится частично или не усвоится совсем. То есть дети обладают таким уникальным свойством. Сегодня он вам все назвал, вы думаете, ну, все прекрасно, мы изучили там, не знаю, все цвета. Или это сегодня он мне назвал последовательно все времена года. Завтра вы спросите, и он опять на вас смотрит, и взрослых это очень сильно или расстраивает, или даже злит. Но мы же вчера с тобой проходили. Так вот, это яркий пример того, что обязательно длительный период ребенок должен изучать то или иное явление, там, свойства, вот, знание для того, чтобы это было прочно, чтобы он вам уже на автомате, как и мы с вами, отвечали, там, не знаю, дни недели, последовательность времен года, там, счет. А так у них могут быть, соответственно, какие-то моменты, которые вызывают у них трудности. И никогда не угадайте, что это может быть у кого-то цифры, у кого-то у кого-то последовательность там определенных категорий. Как пользоваться учебной программой, приложением к ней и видеоуроками? Итак, у вас есть учебная программа. Это календарно-тематическое планирование, которое прописано от сентября с сентября по май. Вот. Эта учебная программа необходима не только как календарно-тематическое планирование например, для педагогов, но и для родителей. Для чего это необходимо? То есть педагоги в идеале, как я своих, своим педагогам я рекомендую взять и ознакомиться с программой от начала до конца, хотя бы ее прочитать. Для чего это нужно? Для того, чтобы прочитав программу от начала до конца, педагог может проследить вот эту вот положительную динамику, учебную динамику и понимать конечный результат, к чему мы придем в конце учебного года. А вот когда педагоги не читают учебную программу, а обсуждают ее, там, ой, что мне в этом месяце не нравится, а где там, когда уже мы будем там изучать, там, не знаю, цифру 10 или там еще что-то, а когда у нас будет сложение, вот чтобы этих вопросов не возникало, большая просьба прочитать программу от начала до конца. Тогда вам будет понятно, например, по дисциплине. Вот берете математику и читаете, что мы изучаем в сентябре, что мы изучаем в октябре, в ноябре, и вот у вас сложится такой пазл, да, что мы последовательно от простого к сложному изучаем, например, в старшей группе все категории математические, начиная от счета и кончая там сложением, вычитанием и знакомством с десятичной системой. Вот и а я рекомендация личная, что вот это календарь тематическое планирование вы должны с ним знакомить родителей должны вывешивать соответственно вот то что у вас там прописано по дисциплинам тематику занятия и цель Какая цель того или иного занятия? Вот, которая проходит в детском саду. Для чего это необходимо, чтобы тоже, во-первых, родители видели положительную динамику, видели какую-то перспективу обучения. И плюс, вот здесь у вас как раз я вставила такую категорию, смогли оказать своевременную помощь ребенку, своему ребенку, да, в том или ином вопросе. Потому что дети все разные, кто-то легко что-то усваивает, кто-то хуже. И вот как раз родитель на этом этапе, если он знает, что вы, например, изучаете буквы, да, а вполне возможно, мама уже пробовала изучать буквы, и она знает, что он там плохо запоминает, вот как раз вы получите, как педагог обратную связь, вы знаете, мы пробовали вот, плохо запоминать буквы. Педагог говорит, вот, давайте сейчас мы проведем занятия, потом я вам дам рекомендации. Да? Может быть, вы совместно с, с нами да, поможете ребенку а, лучше изучить эту категорию. То есть вот это вот важный такой момент. Дальше. А, помимо этого учебно-календарного планирования, которого у нас 4 у нас категории, напоминаю, первая младшая, вторая младшая, средняя группа и старшая возрастная группа. У нас есть четыре приложения, которые относятся, соответственно, к каждой, это, этому, к каждой учебной программе. Вот. Что у нас в приложении? В приложении у нас содержатся конспекты определенных дисциплин. Где-то есть рекомендации методические, да? а где-то есть упражнения, которые я нашла и подобрала по тому или иному предмету. То есть Приложение это необходимо уже непосредственно педагогу, воспитателю для проведения того или иного урока или занятия. Далее. У нас есть категория видеоуроков, которые носят обучающий характер. Я их записала по каждой возрастной категории, по всем дисциплинам, которые проходят в той или иной возрастной группе, и постаралась не только отобразить теоретические знания, заметьте, теоретические знания тоже важны, и их надо повторять. И даже если а, педагог после просмотра моего видеоурока скажет вам, ой, я все это знаю, прекрасно, супер, что он все это знает, он, значит, это освежил в своей памяти, вот. он хороший педагог, и, может быть, все-таки какие-то моменты он забыл, но благодаря там видеоуроку что-то вспомнил вот и будет это соответственно воплощать на практике вот ну и соответственно даю очень много практических рекомендаций в видеоуроках большая просьба проследите пожалуйста чтобы ваши педагоги или вы уважаемые педагоги смотрите видеоуроки я же их записала не просто так я там делюсь своими профессиональными то опытом, своими знаниями. Я даю вам там алгоритмы, как просто можно сделать тот или иной урок по определенной дисциплине. И эти алгоритмы очень важны, потому что, зная определенный алгоритм, вам не стоит, скажем так, напрягаться, а просто менять определенные категории. А алгоритмы вам уже даны, поэтому обязательно посмотрите видео уроки. Я надеюсь, что они вам помогут в вашей педагогической деятельности. Следующий вопрос, часто возникающий. По каким занятиям есть конспекты, по каким нет и почему? Отвечу на этот такой а, важный вопрос. Итак, есть несколько типов учебных программ. Учебная программа считается вот календарно-тематическое планирование. Это тоже учебная программа, где продуманы и, соответственно, используются все те принципы, которые мы с вами до этого обсудили. И это тоже интеллектуальный труд. Все это продумать, все это в совокупности связать. Все тематики, все дисциплины и так далее, и тому подобное. Есть учебная программа скажем так, комплексный, которые еще а, и предоставляются с конспектами занятий по каждой дисциплине. Вот наша учебная программа, она частично а, с конспектами занятий. Есть конспекты а, занятий по общим дисциплинам, например, такая как утренняя зарядка, пальчиковая гимнастика, я ее полностью подобрала по тематике. Да? Вот Есть у вас рекомендованные песенки да, а, для развития, пальчиковой или общей моторики, вот, заряд, зарядка в кроватках, например, а, конспекты по сюжетно-ролевой игре или режиссерской игре. А, дальше. У нас есть категория занятий или дисциплин, а, которые... Ну, соответственно не находятся в зоне комфорта а, обычного педагога То есть это не те дисциплины которые изучаются в каждом детском саду такие например как у нас есть в старшей группе а, занятия с элементами триз, а в младшей группе запуск речи а, такая психологическая категория для психологов эмоциональный интеллект опытная экспериментальная деятельность действительно это не обязательное за, занятие для стандартной программы да, учебные дошкольные поэтому вот по этим дисциплинам у вас не будет прям развернутого конспекта занятия но у вас полностью есть упражнения которые вы можете интегрировать то есть дополнить конспектом полным и это будет готовое занятие но вам не надо изобретать велосипед вы можете этими занятиями пользоваться соответственно только дополнять их определенными категориями, такими как, например, сюрпризный момент, физзарядка, там не знаю, подведение итога занятия, то есть, скажем так, создать полноценное занятие. Но все развивающие упражнения, они уже у вас в приложении есть, и это важно, потому что эти приложения тоже подобраны таким способом и отвечают тому принципу, чтобы это было от простого к сложному. Потому что, например, да, вот в запуске речи очень важно соблюдать этот принцип. Нельзя ребенку научить сложному звуку, например, там тому же в, а, в начале, занятия, да, мы начинаем, например, только с гласных звук. И там есть такое понятие, как повторения, и это именно с точки зрения запуска речи, это прям методически обоснованно. Вы можете почитать рекомендации логопедов, да, дефектологов, почему так необходимо. Поэтому вот здесь, соответственно, с точки зрения методики все продумано, упражнение подобрано. Так что пользуйтесь вот с удовольствием. Как и экспериментальная деятельность, я по своему опыту, по своим, скажем так, детям воспитанникам подобрала те опыты интересные, которые действительно хорошо заходят и, соответственно, соответствуют нашей нашему календарно тематическому планированию. Дальше по каким стандартным дисциплинам, то есть по стандартным дисциплинам у нас нет развернутых конспектов Какие то стандартные дисциплины? Это окружающий мир, это изодеятельность, это грамота, например, в старшей группе, математика да, ну, на всех этапах, да, там, вот, сенсорика. По данным категориям вы в приложении можете найти только рекомендации какие-то. Вот. Это связано прежде всего с тем, что вот как раз вот эти занятия, которые я перечислила, они являются стандартными дисциплинами. Потому что любой педагог, имеющий диплом, обучался методике преподавания окружающего мира, элементарных математических представлений, вот грамоте, там, сенсорному развитию на ранних этапах дошкольного возраста. Поэтому это является зоной комфорта. Не будем забирать хлеб у преподавателей вузов, где мы с вами учились. Поэтому а, здесь конспектов развернутых нет. Эти конспекты вы можете или составить самостоятельно, я сейчас напомню как, или найти его на просторах интернета. Вот. И а, хочу еще обратить внимание... Я считаю, что вот эти стандартные наши занятия, которые нас обучают, вот как педагогов, как проводить, как составлять перспективное планирование, методика преподавания по дисциплинам этим, я хочу сказать, что здесь надо еще оставить авторство для каждого педагога. У каждого педагога есть свой стиль, преподавание, есть свое, скажем так, мнение, как правильно преподавать, поэтому тематика прописана, но как уж вы проведете этот интереснейший урок по стандартной дисциплине, это авторство мы оставляем за вами. И вот напоминалочка про алгоритмы построения занятий, конспекта занятий. Вот еще раз давайте освежим в памяти и вспомним, что же он должен в себе содержать. То есть цель и задачи. Если вы составляете план урока или занятия, то, конечно, хотя бы минимум пропишите цель. То есть, если мы, например, изучаем определенное число и цифру, пишем, изучить число и цифру 3. Да? Вот. Если хотите, можете прописать еще и задачи. Дальше. Организационный или сюрпризный момент для дошкольников. Это обязательно. но ну, Кстати, для младших школьников, в принципе, этот а, дидактический прием тоже используется. То есть а, мы должны а, подготовить какой-то, да, пришел к нам гость, а, достать волшебную цифру из конверта, включить музыку и так далее, тому подобное, чтобы активизировать внимание наших детей. Дальше. Повторение пройденного материала. Обязательно вспоминаем, что мы прошли на том уроке. Или о чем мы говорили на том, Уроки, математики, не знаю, грамоты, там, английского языка, все что угодно. Это обязательный пункт, чтобы дети еще раз вспомнили, а для вас это обратная связь, как они усвоили знания, да, причем через какой-то период, потому что прошло время, и, как я вам уже объясняла, детская психика обладает таким уникальным свойством. Сегодня помню, завтра уже не помню. Вот, как раз для того, чтобы понимать, как педагогу усвоены это прочное знание или нет, существует вот этот пункт повторения пройденного материала. Ну и плюс детям это доставляет удовольствие и является, скажем, таким пунктом mm -hmm. зоны их ближайшего развития, потому что то, что они уже знают, и то, что у них хорошо получается, это, конечно, удваивает их желание дальше изучать, потому что это зона их комфорта, но это... Скажем так, маленький секрет любого человека. Если у вас что-то хорошо получается, конечно, вы будете это делать с удовольствием. А что-то новое, конечно, изучение даже нового может пугать. Поэтому сначала мы делаем то, что у нас хорошо получается, и то, что мы уже уверенно знаем, а потом начинается основная образовательная часть, и мы даем новые знания. Вот новые знания, например, как упражнения прописанные, как я вам уже сказала, там по дисциплинам эмоционального интеллекта или элемента ТРИС, вот эти вот знания, основная часть, она у вас уже есть. Вам только надо дополнить вот, определенные пункты. Ну а окружающий мир творчества вы уже подбираете конспекты сами. А дальше обязательно должна быть занятие «Физкульт-минутка». Их тоже большое количество. Есть даже любимые у детей или у педагогов. А, тоже не возбраняется их. А, не надо их менять каждый раз. Можно брать на несколько занятий, использовать вот эту цикличность да, а, и брать на несколько занятий одну и ту же «Физкульт-минутку», пока она хорошо будет не изучена. А, вот И тогда переходить на проект следующий. Актуализация знаний, то есть закрепление полученных знаний или пройденного материала, гидактических различных играх, заданий. Сюда же относятся у нас а, в конспектах это загадки, пословицы а, и так далее и тому подобное. Все, вот, а, то, что мы можем на практике применить полученные знания, например, если это математика, посчитай, обведи, сколько это, и, так далее, и тому подобное. А, вот это вот актуализация знаний. И подведение итога занятия, то есть что понравилось, что мы проходили, что мы сегодня изучали, какая игра вам больше понравилась, рефлексия. Да? Вот. Это очень важный момент, завершающий, как завершающий алгоритм. Да? У нас есть начало, середина и конец, поэтому итог занятия должен быть обязательным Я думаю, что все вспомнили про конспекты дальше, где найти конспекты. Ну, на этот вопрос я уже забегаю вперед. Ответила, что в частности конспекты по окружающему миру, по обучению элементарных математических представлений, как это называется у нас дошкольное, на дошкольной ступеньке образование грамоты, вы можете найти в интернете. Единственная рекомендация от меня, вы пишете, например, конспект, занятия, тема, число и цифра три и пишите возраст, возрастную категорию, потому что это же детсадовская категория, например, средняя группа, старшая группа. Иногда вам может выдать только старшую группу, потому что в средней группе, конечно же, как я вам уже сказала, у нас идет программа с опережением, а стандартная программа просто в средней группе такой категории нет. Начинает изучать а, и давать и простые элементарно математические представления, только начиная со старшей группы. Но не пугайтесь, вы просто читайте конспекты, если вы считаете, есть где-то посложнее конспекты, где-то попроще вы просто подбираете конспект под своих деток под свою группу а вот и соответственно Можете проводить по этому конспекту, а можете из нескольких конспектов создать что-то свое из этого конспекта, взять интересную игру, про число и цифру один из этого конспекта, интересную физкульт-минутку, из третьего еще что-то. А может быть вам просто хватит просто прочитать конспект и сделать свое прекрасное, интересное занятие. Поэтому ничего сложного в этом нет. Вот. Те, кто любители у нас работать по конспектам, пожалуйста, тоже вы можете находить эти конспекты, распечатывать себе вот, и по ним проводить. Но лично я считаю, что все-таки мы должны быть более мобильными, более прогрессивными, поэтому интереснее, когда вы можете проводить занятия здесь и сейчас, подстраиваясь под настроение детей, под их настрой, под их особенности и так далее. То есть имея в арсенале определенные игры на эту тематику, но варьировать занятия в зависимости от того, как ведет себя в данном случае группа. Но здесь, как говорится, на вкус и цвет товарищи, нет, поэтому я вам рекомен... дала рекомендации, как находить конспекты, а ваше дело как вы это уже будете реализовывать. Но еще раз повторюсь, не забывайте, уважаемые педагоги, что именно это у нас учили в вузах, и это наша зона комфорта. Это, поэтому говорить о том, что мы тратим очень много времени для того, чтобы составить конспект занятий, ну, я думаю, что это не совсем, скажем так, корректно. Назовем это так потому что а, это чему нас учили и мы это должны делать достаточно быстро, профессионально Ну и плюс у нас у каждого есть определенная педагогическая копилочка которую мы можем постоянно дополнять что-то и быстренько даже в стрессовой ситуации экстренно создать прекрасное занятие для наших детей. Дальше вопрос. Как оптимизировать проведение занятий по окружающему миру для разных возрастных групп в рамках учебной программы? Под оптимизацией как раз скрывается тот вопрос, который я тоже услышала от педагогов. Вот тоже у нас мы долго готовимся, ищем конспект занятий, дидактический материал подбираем и так далее, и тому подобное. Для меня это скажем так, явилась удивительным вопросом, потому что для меня все очень просто с точки зрения практики. А все планирование составлено, календарно-тематическое, как вы уже знаете, например. И это на всех группах одинаково. То есть, если мы изучаем осень, мы изучаем в младшей группе, в средней группе, в старшей группе. Практически все темы дублируются или дополняют одну другую. Разность есть в тематике, но в принципе они очень схожи. Если мы изучаем осень, то, соответственно, мы на всю группу, на весь детский сад находим осенние листочки, делаем гербарии, находим дидактические картинки, игры и так далее подобное, все собираем на один большой поднос и говорим нашему коллективу что мы вот можем все в течение недели пока мы изучаем признаки осени пользоваться этим подносом единственная разница будет а, этими карточками, картинками и даже логопеды часто пользуются потому что в принципе тематика одна и та же и картинки те же самые вот, и игры одни и те же у нас вот, поэтому мы говорим о том, что просто младшая группа, какие-то материалы им будут актуальны, какие-то нет, какие-то игры они с этим материалом сделают попроще, а для старших, наоборот, какие-то посложнее. Точно так же, что касается, если дети у нас изучают овощи, то, скорее всего, тематика будет на весь детский сад, и мы, соответственно, с вами кооперируемся как дружный педагогический коллектив и говорим о том, что вот у меня есть интересная игра про овощи, и я делюсь опытом, как эту игру проводить и собираю этот дидактический материал для этой игры. Вот. Кто-то идет в магазин и покупает набор настоящих овощей, чтобы их пробовать, нюхать, трогать. Вот. Кто-то там закупает мулежи да, или просит управляющего купить мулежи фруктов и так и тому подобное. Поэтому Здесь надо скажем так, кооперироваться вместе всем педагогическим составом и а, на определенную тематику составлять вот этот дидактический материал и всем вместе пользоваться. Вот это и называется оптимизация процесса. А если уж кто-то из вас потрудился, нашел интересный конспект занятий, то это тоже можно а, а, скомпоновать в общий такой интеллектуальный труд, поделиться этим конспектом. Кто-то просто его упростит, а кто-то его усложнит для более старшей группы. Можно вообще это сделать так что а, по очереди кто-то готовит определенные конспекты, определенную тематику. Это тоже а, норма нашей педагогической работе И на практике, например, в частности, я со своим коллективом это часто использую, и это хорошо работает. Вот. А далее можно, соответственно, а, ну, а, подстроить тематику да, по а, интеллектуальной потребности детей. То есть... А, мы же не знаем, какие детки будут, поэтому программа, она, скажем так, общая. Но каким-то детям а они действительно хорошо развиты, и это может быть тема неинтересная. Я такие вопросы тоже от педагогов слышала. Неинтересна эта тема, значит, найдите интересные задания по данной тематике, нестандартные задания. Можно даже в интернете интересные задания, не знаю, там, по форме круг, понимаете, там по креативе. Да? разрисуйте 10 кружочков, придумай различные предметы. И даже если дети знают эту форму, то для них будет это задание очень интересно, потому что оно креативное, вот. То есть да, самое простое даже какой-то момент можно разнообразить и усложнить вот если дети например хорошо а, там а, знают овощи а, отлично но для них является игровым моментом усложнения в программе если вы им предложите по запаху угадать что это за овощи одетные а, а, очки для сна или например там а, на ощупь угадать что это за овощ, на вкус завязав глаза вот и, или там не знаю а, еще какие-то вот такие интересные игры, да, придумать. Или вот размеры, да, закрепление размера. Прекрасно, у вас все дети выяснилось, что все прекрасно знают, что такое там большой, маленький. Предложите им на расстоянии найти нужного размера детальку. Знаете, как это всегда увлекательно и интересно. У вас на одном столе лежат. Большие и маленькие детальки. Вы даете определенную деталь, сидите далеко, и вот ребенок должен с другого стола принести и подобрать нужный размер. Вот казалось бы элементарно, но здесь он как раз глазомер даже старших детей подводит, хотя они прекрасно знают понятие большой-маленький. То есть это тоже такая педагогическая хитрость. Исходите из интеллектуальных особенностей ваших воспитанников. Если надо, то усложняйте задание, если надо, то прощайте. Так, дальше. Как использовать программу, если открытие сада или группы приходится не на начало учебного года? Такой вопрос у нас, я думаю, что часто будет возникать, поэтому сразу на него отвечу. Первое, что вы должны усвоить, открытие может произойти в середине учебного года, там, не знаю, зимой, в конце учебного года, весной. Учебный год у нас это с сентября по май, не забывайте. Вот. Может летом открыться детский сад, когда угодно. Но так как это начало для детей, а программа продумана от простого к сложному, то все дисциплины мы начинаем изучать, независимо от того, когда вы открылись, в какой месяц, в какое время года, мы начинаем изучать с начала учебного года, то есть сентября. Это касаемо всех программ, ну, занятий, да рекомендованы даже физкультуру запомните даже физкультуру почему потому что я подобрала утреннюю зарядку там, в кроватках да а, например она подобрана или по принципу а, от простого к сложному но если она подобрана по тематике например под а, тематику там нового года это и тому подобное то можете конечно а, по времени года подбирать, вот. но какие-то вещи, соответственно, продуманы от простого к сложному, особенно такие категории, как запуск речи, элементы да, там, не знаю, элемент трис, а, там а, даже а, что-то у нас еще есть, вот математика, грамота, веселая азбука, это все обязательно надо начинать с нуля, то есть с сентября изучать, чтобы с первой ступеньки по последующей. Нельзя начать изучать с середины. Понятно, да? Дальше. Что касается вот таких занятий, как базовых, как окружающий мир и то это исключением является а из правил, мы их как раз берем по календарно-тематическому планированию. Почему? Потому что если вы открываетесь зимой, то как раз зимой вы изучаете признаки зимы, свойства воды и так далее тому подобное. Единственное, обратите внимание, если вы, например, открываетесь в феврале, а все-таки тематика зимняя прописана с а, декабря, да? то вполне возможно, какие-то темы вам придется взять из декабря. То есть вообще дать понятие время года, да, что такое зима, ее признаки, даже если она уже завершается. Вот. То есть какие-то базовые знания сначала мы даем, а потом уже более а, усложненный вариант. Ну а, соответственно, творчество у нас тоже зависит от окружающего мира, от его тем, поэтому мы его берем по календарно-тематическому планированию. Ну и вот зарядка, действительно, где-то, если она просто, скорее всего, утренняя зарядка просто прописана, а вот, а, насколько я помню, гимнастика в кроватках или еще а, какие-то такие вот, да, гимнастика в кроватках, она может быть по тематике тоже времен года, поэтому смотрите а, сами, если это по тематике времени года, то мы ее оставляем, если а, нет, то берем самый простой вариант, то есть с начала учебного года. Какие занятия обяз... обязательны да, для выполнения в учебной программе, а какие нет. Вот. И мы сейчас рассмотрим по возрастным группам. Итак, первая у нас будет категория – это те занятия, которые по ВГОС должны в этой возрастной группе быть и должны быть по тем сензитивным периодам, про которые я вам говорила ранее. То есть учебные программы вот как раз не просто на возрастных особенностях, а сенитивных периодов. И я вам сейчас дам рекомендации, какие занятия для данной возрастной категории надо обязательно оставлять, а какие вы можете заменить другими дисциплинами. Ну или если вы не хотите идти на опережение, да, возрастные, скажем так, в развитии своих воспитанников, то тоже можно их как бы заменить или не проводить. Итак, в младших группах обязательно является дисциплины «Утренний заряд». Там у вас прописана пальчиковая гимнастика – в стихах или под музыку, вот музыкальное развитие обязательно рекомендованы песенки. Это надо обязательно оставлять. Почему? Потому что у наших малышей сенситивен период речевого развития, а пальчиковая гимнастика стимулирует речевое развитие. Поэтому эта дисциплина нельзя пропускать. Если ваши педагоги или ваш педколлектив считают, что это не актуально, вот вы должны Знать, что это очень важная категория для детей, и ни в коем случае нельзя говорить, что она не важна или мы это проводить не будем. Дальше окружающий мир обязательно на всех возрастных этапах творчества, которое с ним взаимосвязано, развитие речи и запуск речи для тех, кто только начинает произносить первые звуки, вот, вызывание да, там, звуков вот, и слогов. Вот. Поэтому это обязательно актуально для данной категории. Одна из дисциплин физическое развитие. Если мы говорим о гармоничном развитии ребенка, то обязательно должно быть физическое развитие. Это может быть или утренняя гимнастика, или гимнастика в кроватках. В идеале все две категории должны проводиться, но можете выбрать. Какая-то одна из категорий должна быть присутствует. Обязательно сенсорное развитие, потому что это важный момент, и это является, чтобы вы понимали, вот этой базовой ступенькой и для интеллектуального развития, и для речевого, в частности, развитие детей младшего дошкольного возраста. Игротека, тоже как детский психолог, наставлена на том, что эту категорию должна обязательно быть. Зачастую она прописана даже в обычных стандартных программах, например, в госсадах, да? но чаще всего именно методику преподавания никто не соблюдает, даются детям игрушки играть и как хотите, а это целый а, пласт методики преподавания, как правильно учить ребенка играть, и это а, очень важная категория, через которую ребенок познает окружающий мир, социальные отношения, учится, развивается, и поэтому эта категория обязательно а надо оставлять, и, мало того, вы должны смотреть, чтобы ваши педагоги и ее обязательно эту категорию э, э, такого педагогического занятия да, реализовывали. Но если мы говорим про младшие группы, у них нет понятия сюжетной ролевой игры, есть основа режиссерской игры да? например, когда мы там строим мостик с машинками и учим, как это правильно делать и отрабатываем очень важный социальный навык, умение делиться, работать в группе, в коллективе и так далее. Подвижные игры очень важны. Важная категория, тоже физического развития, соблюдение правил, то есть работа социальных навыков вот, и наблюдение в природе. Если в старшей группе дети уже хорошо рассуждают, могут сами сделать выводы, что-то понаблюдать и еще раз говорю, сделать правильные выводы, то у малышей, конечно, это не очень хорошо получается. Надо обращать их внимание, что происходит у нас за окошком на улице, как птички летают и тому подобное. Поэтому именно в этом возрасте это актуально для, скажем так, постоянного проведения этого занятия. Дальше. Дисциплины для расширенного курса обучения. То есть вы можете их или заменить, или, если вы хотите, чтобы ваши дети шли собережением тогда обязательно проводить. Это я познаю мир, там углубленные <laughs> изучение сенсорное, то есть цвета форм, размеры. А, например, даже знакомство с цифрами и с гласными буквами. Психоэмоциональная разбузка. Как психолог, конечно, я считаю, что этому надо уделять должное внимание, но понимаю, что это не обязательно, и в стандартных программах это не учитывается. Это рекомендация от меня, и я считаю, что это важно соблюдать и делать, чтобы как раз сохранить психическое здоровье Воспитанник, ортопедическая тропа тоже это физическая нагрузка, физическое развитие, да, профилактика как раз вот ортопедических проблем это сейчас а, очень актуально, но это не обязательно хотите проводить и хотите нет бусоград эта технология прописана для вас там упражнение как раз чтобы в помощь развития речи вот вспомогательная такая дисциплина основа конструирования тоже не является основной дисциплиной именно в младшей группе а только начиная со средней но я считаю что правильно уже начать давать основу конструирования уже в в младшем возрасте, соответственно, в среднее они уже придут подготовленные и действительно лучше будет эту дисциплину выполнять. И English time, если вы за то, что ваши дети, и у вас действительно все-таки занятия, соответственно, есть а английский язык, то, конечно, надо его начать изучать с младшей группы. English time это я просто поделился своим опытом и подобрала интересные песенки, которые тоже, кстати, физическому развитию способствуют, ну, плюс наработки английского расширения английского словарного запаса у детей. Так, дальше. Средняя возрастная группа. Обязательными являются дисциплины, утренний заряд. Вот, потому что у деток 4-5 лет а, также продолжается интенсивное речевое развитие, поэтому для них это актуально, от этой дисциплины отказываться нельзя. Окружающие творчество, развитие речи, продолжаем наработку речи. Если даже дети уже хорошо говорят, здесь уже мы сталкиваемся с тем, что а, необходимо а, грамотную речь. А, вот формировать у детей, да, это, например, падежи числительные, союзы, вот, множественное число и так далее, потому что часто дети совершают ошибки, поэтому это тоже категория, которую убирать нельзя. Одна из дисциплин физического развития, опять же, на ваше усмотрение, в идеале две Конструирование уже в обязательную программу входит, игротека тоже в обязательную программу, но тут обратите внимание, уже сюжетная ролевая игра идет. Развиваем моторику. А вот, но эта моторика не просто вот сенсорное как раз развитие, и развитие просто моторики, там, нанизывания, а именно раскрашивание различные, обводки так, да, там, То есть мы готовим уже, в принципе, руку к письму. Подвижные игры, наблюдение в природе. Дисциплина для расширенного курса обучения. Это то, что если вы хотите, чтобы ваши детки были более продвинутыми, но для данной возрастной категории с точки зрения стандартных, стандартных ГОС это не обязательное занятие. Это веселая азбука, то есть мы уже знакомим детей с понятием звука и буквы, начиная с гласных. Вот. Занимательная математика, тоже основа математики. Не забывайте, что к математике относятся у нас не только категории чисел и цифр, но и такие понятия, как формы, величины и так далее. Вот здесь мы это сначала все повторяем, потом переходим уже к реальным математическим каким-то вещам, например, цифрам и числам. Развивашки – это различные задания на логику, на аналитическое мышление и тому подобное в соответствии с возрастом детей, потому что я считаю, как психолог, что логику развивать надо. И это, хоть и относится тоже часть к математике, но если есть отдельное занятие, то эта категория лучше, скажем так, прокачивается. Сенсорная разгрузка – мы о ней говорили, да, ортопедическая тропа, бусоград, если в помощь тоже. Если все-таки в этом возрасте детки, вы видите, что в группе есть какие-то речевые проблемы, да, и дети не очень хорошо развиты в этом плане, то вот бусоград вам в помощь тоже. Основу конструируем чтение сказки на ночь. Чтение сказки на ночь – это тоже рекомендовано. Я считаю, что детям надо читать сказку. Если в старшей группе, то там уже есть определенный список литературы, которой они должны быть, с которой они должны быть знакомы. Здесь это пока как рекомендация. И у нас старшая группа. Обязательно является «Окружающий мир» творчество, развитие речи. Это, например, там уже идут другие категории. Рассказ по картине, последовательные картинки и так далее. Так, математика обязательно, азбука чтения, подготовка руки к письму, чтение художественной литературы. Вот о чем я вам сказала, уже должны быть знакомы с определенными произведениями. Одна из дисциплин физическое развитие, конструирование, игротека, подвижные игры. И здесь уже у нас трудовая деятельность. То есть какие-то поручения должны даваться детям, вводиться дежурство и тому подобное. Это их дисциплинирует, и плюс детей к школе. Дисциплина для расширенного курса обучения. Вот как раз чтобы вы могли сказать, что ваших детей будет высокий уровень или выше среднего уровня развития, а когда они будут поступать в школу, тогда это... А пальчиковая гимнастика здесь она уже как рекомендованная, все-таки продолжаем в дошкольном возрасте использовать этот uh, хороший прием развития. Моторики, пальчевая гимнастика, 3D-математика, вот в дополнение к общей математике опытная экспериментальная лаборатория, потому что это важно и интересно детям, там они учатся определенным алгоритмам, учатся технике безопасности, учатся делать определенные выводы, это стимулирует их познавательный интерес. ТРИС – это развитие творческих способностей и критического мышления. Не забываем, что это элементы ТРИС. То есть определенные категории игр, заданий, занятий, направленных вот на развитие этих способностей. Сенсорная раскрузка, сказка, терапия ортопедическая тропа, логика у нас как отдельная категория тоже есть, графический диктант, я думаю, что это здорово для детей при подготовке в школе, и эмоциональный интеллект, это уже психологическая категория, но это как раз закрывает категорию психологической готовности ребенка к школе. Как использовать программу, если уровень развития детей в группе разный? Ну, Здесь могу поделиться опытом. Первый вариант. Вы можете делить детей на подгруппы по уровню развития и проводить по подгруппам. То есть тем деткам, которые этого не знают, преподносить это как новое знание, например, изучаемые мы цифры там, и числа, или не знаю формы геометрические, вот. а тем деткам, которые уже эти знания имеют, просто даем а, актуализацию знаний, закрепляем их в интересных играх, вот. или а, не советуете сильно на опережение, вот, потому что так можете запутаться. Лучше делить на подгруппы, и тех, кто, соответственно, не знают, а, давать им попроще какой-то материал учебный, а те, кто знает, материал просто усложняет, чтобы было интересно идти в рамках календарно-тематического планирования. Дальше второй вариант. Правильно организовывать учебную деятельность как в возрастной группе. Ну, например, то есть у нас с вами тематика одна, но старший выполняет более сложные задания, то есть один и тот же урок у нас должен содержать разные категории игр. Для старших он содержит более сложные игры. Мы говорим, Вася, Петя уже знает все цвета, поэтому они сейчас нам помогут рассортировать цвета и будут называть, что это у нас за цвета. А малыши в это время сидят, или те детки, которые не знают, они, соответственно, наблюдают и еще раз повторяют про себя там цвета. Вот. Или, соответственно старшие выступает кураторами младших, вот, или, скажем так, те, кто больше знает, например, курирует тех, кто не знает. То есть девочка, которая, например, умеет читать, может помочь там, Басе Пете прочитать какое-то слово, а она будет сидеть, слушать и сказать, правильно он прочитал или нет. Да, то есть выступать в роли педагога. Вот, этот э, такой прием педагогический часто используется, в частности, у нас в мой педагогике, педагогики, потому что у нас разновозрастные дети. Вот. И э, очень хорошо этот принцип работает, поэтому используйте его. Вот. И если кому нужно более подробно о нем рассказать, пожалуйста, говорите, я вас проконсультирую. Где взять рекомендованные в программе пособия, варианты замены, подбора аналогов? Итак, вот те, которые у вас действительно рекомендованы, учебные тетради, пособия, А я старалась подобрать достаточно распространенные, вот, которые там себя уже зарекомендовали, более простые, скажем так, варианты. Вот, честно вам скажу, я их находила в... В доступе в PDF и их можно в электронном виде скачать, распечатать и ими пользоваться. Если вдруг вы не нашли этих пособий, все-таки не скачали не в электронном виде, даже не можете посмотреть, что то в любом случае тематика у вас прописана, вы можете любое пособие подстроить под эту тематику. вот, Потому что любая развивающая тетрадочка, она идет... По тому же, в простого к сложному, немножко логика ли это, или развитие моторики. Вот. А еще один вариант, да, можно, если вас даже может быть не устраивает тетрадка, которую я подобрала, да, или не нравится вам этот вариант, вы можете просто по тематике подобрать свой вариант. или тетради, как я уже сказала, или просто найти а, интересный материал на просторах интернета, да, интересные задания вот по данной тематике, например, развитие моторики умения а, обводить по пунктирной линии. Вот вы, например, знаете, что у вас там все фиксиков любят, да, и вы берете, находите эту раскраску или фиксиков, где надо 200 пунктирных линий распечатывайте ее, и все с удовольствием, дети, вау, у нас фиксики выполняют цель этого урока, да, и занятия, и, соответственно, развивать свою мелкую моторику. Можно сделать это таким образом. То есть вариативность, она здесь возможна, и не надо, скажем так, именно... Упираться в те рекомендованные учебные пособия, которые выбрала я. Можно выбрать различные варианты. В чем заключается проектная деятельность и как ее внедрять? Итак, проектная деятельность. Моя любимая тема, потому что я ее всегда практикую. Когда преподаю. Вот. И сейчас попытаюсь вам кратко хотя бы донести ее ценность, хотя в видеоуроках я про нее тоже подробно рассказываю. Посмотрите, пожалуйста. Дело в том, что это вот та категория, которая во всем мире, да, в педагогике, она сейчас активно используется. Это умение ребенка различными способами научиться добывать знания, составлять а, краткое какое-то их описание, конспект, неважно там доклад, вот и так, и тому подобное, и соответственно это стимулирует ребенка, его познавательный интерес, мало того, это еще и социальные навыки отрабатывает, например, публичные выступления, умение активно там, задавать вопросы или отвечать на вопросы. Вот. И проектная деятельность уже даже с младшей группой у нас тоже лейтмотивом в учебной программе отображена. Например, когда я рекомендую при изучении цветов попросить родителей и детей поучаствовать в этой проектной деятельности и один футболочки того цвета который мы изучаем вот кажется что это такой момент зачем это нам надо а на самом деле чтобы понимать это и есть проектная деятельность только уже ну, более простой вариант да? В старшей группе у меня рекомендован проектная деятельность при изучении животных мы даем детям задание, например доклад составить про то или иное животное которое им нравится или про растение и вот. Но даже для малышей проектная проектной деятельности он пришел, во-первых, подобрал, да, футболочку, не знаю, там, а, зеленого цвета принес, нашел дома какие-то предметы, игрушки зеленого цвета. В этом месте в группе увидели, обсудили, какая у тебя футболочка зеленая, какие у тебя игрушки зеленого цвета, не знаю, там, лягушка, самосвал и так далее, и тому подобное. И вот это вот, когда вы все сидите в зеленом цвете, с зелеными предметами, а, вот, и погружаетесь в изучение этого цвета, это и есть такая мини-проектная деятельность. Потом вы начинаете изучать следующий цвет. У вас там оранжевый день, не знаю, там синий день и так далее. И так далее. Вот это и есть проектная деятельность, которая длится определенный длительный период и, соответственно, стимулирует ребенка а, а, к изучению а, нового а, там, знания, материала вот, и а, формирует вот эту потребность в получении знаний. Вот, как я уже сказала, в программе эти рекомендации для вас есть. Почему важно доносить родителям ценность того или иного занятия и пользу от него для развития детей? Очень важная категория. Этот пункт мне никто не задавал, но я сама по беседе с педагогами поняла, что есть в этом, скажем так, проблема. Хотя этот вывод я сделала самостоятельно Когда мне сказали, что некоторые родители Например, не понимают ценности там Или переживают если проводятся опыты с детьми, например, да, что это опасно для детей, там, вулканы с содой и лимонной кислоты или уксуса. Так вот, я как раз и хотела затронуть эту тему и объяснить вам, что очень важно любую дисциплину, любое занятие, скажем так, рекламировать родителей, объяснять, почему она важна. Если родители в этом не видят ценность, если они только знают информацию, что это опасно, что ну, действительно, если что-то пошло сода, лимонная кислота, уксус – это опасные а, ингредиенты для ребенка. Но если родителю объяснить, что опытно-экспериментальная деятельность важна с точки зрения интеллекта ребенка, и плюс она как раз а, закрывает категорию а, обучения безопасности, потому что именно в опытах экспериментов дети готовы слышать и соблюдать эти правила, что мы с вами будем на маленькими учеными, мы будем проводить эксперименты и опыты, но мы с вами повторяем правила техники безопасности. Давайте их повторим. И вот как раз если а, при проведении опыта дети готовы это слышать и усваивать, то просто так, если вы просто будете дома говорить, вот это брать нельзя, вот это брать нельзя, вполне возможно, дети это пропустят мимо ушей. Поэтому вот, ценность определенного того или иного занятия, задания, а, вот, дисциплины – Прежде всего, это ваша работа разъяснить родителям, что это не просто там, а, прокачивание интереса, но, интеллекта, ну и, например, это благо для ребенка, для его интеллектуального развития, личностного, например, как а, сюжетно-ролевая игра, что важно не просто сдавать ребенку игрушки даже дома, да, а важно садиться и начинать с ним играть, создавать вот этот сюжет, учить его элементарным игровым Действием, а потом на каком-то этапе оставлять его для самостоятельной игры, но на определенном этапе, и объяснять, почему сюжетная ролевая игра так важна для детей дошкольного возраста. Ну, про это я тоже могу долго говорить, поэтому не буду занимать ваше время. Но работа с родителями – это важный компонент. И не забывайте о том, что если родители не видят ценности в том или ином занятии, то это, скорее всего, ваш пробел, что вы не смогли им донести – а вот эту ценность именно для конкретного ребенка или для группы детей, потому что даже доклады начинаются с того, что родители говорят, вот почему мы должны что-то делать, и объясняют, что это не вы должны делать, вы должны, если есть такая возможность, чуть, -чуть помочь своему ребенку, там, найти картинку панды, а он сам подпишет слово панда, и это уже будет такой мини-доклад. Вот. Но потом они сами начинают... Э и проявляет к этому интерес, начинает совместную деятельность с детьми, и вот как раз это еще и улучшает детско-родительские отношения, потому что ничего так не объединяет ребенка и родители, как совместная деятельность, не забывайте об этом. А, Ну вот, наши вопросы закончились, ответы, соответственно, тоже. Я надеюсь, что я вам помогла. Мы всегда открыты для общения. Если у вас возникнут еще какие-то вопросы по программе, по методике преподавания, то мы всегда готовы на них ответить. вот. Или можем встретиться с вами в онлайн-пространстве, я могу непосредственно вам ответить на ваши вопросы. А можем, и по нашей хорошей традиции позаписывать такие видеообращения. Я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня.